Кстати, ребят, хотела сказать, э, вы все спрашиваете по поводу того, что это у вас за дом, переехали ли вы. Вот сейчас мы на пуске Дана расскажут. Дана, расскажи. Привет, ребят, вы на канале Свети Лера. И сегодня я в этом видео, я вам расскажу все причины, потому что почему Ладидяна переехала в новый дом и где она вообще живет. Кто смотрит Ладидяну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы переехали, конечно же, в дом по одной причине. Первая причина, почему Ладидяна уехала, это что кто-то в лайке и в ТикТоке рассказал их адрес. У нас были адресы лайки. В ТикТоке. Да, и в ТикТоке. И еще одна. Всем привет! лежать под тишке и врываться к ним, ну перелазить им через забор, врываться к ним в дом и кричали они, Лади Дьяна выходи. В общем, ребят, я вам объясню. А, задумываться о переезде мы стали еще полгода назад, когда а, наш адрес прошлого дома скинули в лайки в ТикТоке. Смотрит Лади обязательно ставьте под этим видео лайк. А, я не знаю, все ребята, которые Узнали, где этот адрес находится. Начали к нам приезжать, перелазить через забор. Некоторые родители привозили и детей кстати, на машинах. У, да. у нас машины у нас в Вам какой нравится больше канал? Леди Диана или Леди Дя... Даночка Канал ее сестры. Если Леди Дяночка, то ставьте лайк. Ребята, вторая причина. Это мама Леди Дианы сказала, что кто-то к ним пробрал. Он сейчас серзабор и украл у них машину. Украины дети. Да, мы сейчас об этом расскажем. Ребят, получается так, что. К нам приезжало много детей, родители привезли, они залазили через забор, они лазили на забор, кричали «Диана, выходи!» Вот, и немножечко, как бы, жизнь нашу подпортили, потому что невозможно было спокойно жить. Это было в любое время, дня, в общем, и мы начали задумываться о приезде. Вторая причина, это, а, еще не договорила, закончилась тем, что у нас дети угнали машину со двора. Настя, ты об этом знаешь? Расскажи, Диан, как это было? Съёмки, поехали отвозить одну нашу актрису домой, и потом нам позвонили наши ребята с нашего канала и сказали, что типа видят на э, центре нашего села, которая мы в общем-то видят там нашу розовую машину. Я подумала, что типа может быть это вторая розовая машина, ну она такая не единственная на планете. Вот. в итоге потом, а потом туда приехала полиция, короче, они на сказать типа, если не приедут типа, родители с этой девочкой То есть все равно типа, машину они сейчас заберут Но мы, короче, быстро туда приехали Детей там уже не было Если вам понравилось моё видео, ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Не забывайте нажимать на колокольчик Пока-пока!